В общем, собралась-таки, наконец, я на пляж, ура! Ой, собрала я себе мешок, сумку я покупать все-таки не стала. Ладно, ничего страшного, похожу с салфана мешком, тогда даже проще будет. Все, бежим на пляж. Вот стоит трансфер на пляж. Я посмотрю, если там место есть, то я тоже запрыгну и поеду. Если нет, то подожду следующий. А, есть? О, oh, ну. No. А, ладно, он туда назад крадет. dream world palace рядом находится я в двадцатом году отдыхала dream world resort and spa и dream world hill застала один день ну вот, да это вот из этой же сети отелей заодно посмотрите какие здесь поблизости отели. Не знаю, назад я пешком пойду или успею на маршрутку. так, ну, ага, Понятно, где он сворачивает. Интересно, пешком здесь ходит или по другой какой-то дороге? Потом надо будет спросить. Я думаю, он там дальше поедет, а он развернулся, оказывается. Значит, поворот будет в другом месте. Но ничего, покатаемся. Посмотрим отельчики, какие. Есть. Здесь, кстати, эти э, разные есть вот эти вот автобусики. Есть, по-моему, открытые, я видела, а есть вот такой, по-моему, это Peugeot, или что там надо смотреть, не знаю. или вон резорт значит там же где в принципе пешком идти с пляжа тут же он в принципе и проезжает все то же самое так что уже будем знать если пешком обратно идти дорогу как пройти Бунгало, -бун наверное. Всю эта территория как раз проходит. Вон резорт. Кстати, отличная возможность еще один отель посмотреть, по крайней мере территорию, даже проехать по ней. электрокарчки ездит Вот ну, смотрите, сколько уже по времени мы едем. Ну, если с учетом разворота, ну, минут пять, наверное. Ну, короче, здесь если пешком идти, наверное, минут 15 займет, я так думаю. Потому что, смотрите, по всякому загибает территорию красивая территория кстати Не мне надо. понравилось прям классно надо здесь кстати будет еще вечером променад исследовать говорят здесь шикарнейший променат а, ну вот видите все мы приехали сейчас я выйду и пойду на пляж ну вот смотрим Эй. да. Сейчас наши идут отдыхающие, я за ними следом иду, вот, смотрите, как тут классно, красиво, так, и надо обязательно прийти погулять. Как я скучала по морю. морюшка водичка тепленькая или нет а надо водички купить водички возьмут бар работает так Хотите спросить здесь наверно только холодная а вот вот отлично вот сейчас я это возьму списки три хорошо. И не холодно. И прекрасно все. Так, Мурак, ну, я сюда пришла, давайте что я покажу вам то, что здесь покушать есть. Так, интересно, это типа полненько что ли? Так. а ага, здесь сэндвичи делают. Вы всем делаете, да? Да. Смотрите, какой торт вкусняшный. Блин, что у меня сегодня такое с аппетитом-то? Блин, в другой ситуации я бы, наверное, уже съела бы здесь все. О, посмотрите, какая красота. Интересно, они на жаре не портятся. Ну, короче, я только не знаю, что-то меня сегодня на <соценно> ну, поесть не тянет. Так, ну здесь вот тоже всякие плюшечки. Вот, дынька, арбузик. Правда, пока не знаю, я вечерком узнаю, да точно до какого времени здесь вот этот полдник будет. Ну все, идемте на пляж. Так. Надо будет здесь как-нибудь что-нибудь взять вкусненькое, там фрукты. Вы знаете, кстати, по поводу мороженого. Платное оно здесь, бесплатное. Вот что классно, мне что нравится, что здесь на пляже вот такие вот тенты. И не какие-то жиденькие зонтики, которые вообще нифига от солнца не скрывают. А смотрите, какие тенты. Тут вообще лежишь красота. Площадь покрытия какая. Морушка, морушка. Бегу, бегу к тебе, морушка. И лежачки хорошенькие. Так, как раз в стиле пяти звезд. Так, сейчас что-нибудь поближе найдем, надеюсь. Ближе На дворечки копить и да бежать скорее в море купаться. Так, ну там те все, на да, все, смотрю на солнце, наверное, из Жакета. Так. Да, там что-то все смотрю на солнце. Сейчас посмотрим, что Ну, вот смотрите. Я сегодня, кстати, не взяла вот полотенце спа-центре. Уже завтра, наверное, возьму. Я взяла с тобой из дома полотенце. Сейчас я его положу. Иду, наверное, и бегом в море. Смотрите, это пирс отеля Вон Резорт. Кстати, чем мне нравится очень вообще поселок Иврынсеки. И вот здесь в Челаклы. Кстати, в Челаклы не везде пологий вход, и не везде дно хорошее. В некоторых местах есть природные плиты. Но, насколько я поняла из видосиков на Ютубе, э, здесь, говорят, вход хороший. Ну, вот сейчас мы проверим. Ну, водичка так. Я бы не сказала, что она прям теплая. Ну, хотя, кто знает, может, я сейчас привыкну и будет хорошо. Но зато, смотрите, водичка прозрачная. Это уже классно. Я, кстати, видосики смотрела. На Ютубе там были прям это... Ну, штиль был на море, и прям море спокойно, такое спокойно было. Сюда, смотрите, видно из-за ветра. Ну вот, кстати, сейчас я уже захожу, сейчас уже не так холодно. Ой, бочка! Вот ну да, вроде дно хорошее. И прозрачная водичка. Класс! Смотрите, я думаю на камеру наверное видно. Вообще красота просто. Супер. Супер. Лен, я вот думаю, я хочу фотографии сделать, но вот как мне это сделать? Мы обычно с Серегой ездим, он меня всегда фотографирует на зеркальный фотоаппарат, а тут. Если я с телефоном, я же с телефоном в волны не полезу Так что это надо мне будет, значит, для фотосессии Отдельно приходить на море, фотографироваться, потом уехать все все оставить Телефон и все И потом уже прийти С камерой-то можно купаться, красота Блин, как жалко, что Сереньки со мной нету. Серёнка там, наверное... Мы не дома на работе, он чисто призет, кажется, на море приехал, хорошо, Но море реально классный И вход классный, Мне прям нравится. Мне прям нравится. Ой, ну все. Не обращаю теперь внимания ни на какие минусы, случившиеся сегодня со мной в отеле. То, что день не залазился, вечер ближе к вечеру день заканчивается хорошо, я уже счастлива что я попала на море очень счастлива классно жалко, конечно только что восемь месяцев всего мало но все равно кстати супер то, что необычно Серега когда приезжает на море мы, как правило настолько ну, уставшие после перелета бываем, что мы не попадаем в первый вечер ну покупаться у нас не получается. Вот. Ну, ну бывает прогуляться, сходим, и все. А тут, смотрите, я даже в первый день попала на морешку искупаться. Это же так классно! Как же я море люблю, супер! Ой! Прям супер, супер, супер! Кстати, по поводу пляжа, если вы едете с маленькими детками, ну, как я в своих обзорах по отелям на Грансеке рассказывала, что там классный заход в море, э, пологий вход, хорошо подходит всеми с маленькими детками и тем, кто ну, плохо плавает. И вот здесь, вот, вот именно у этого отеля классный заход в море, пологий вход и нет природной плиты. Что это супер И вот то, что мне понравилось Тенты классные Лежатки хорошие Так что Плюсик отель за это Хорошую территорию себе На береговой линии Они пригробастали ну, я чуть-чуть сейчас поплаваю вот. А потом еще там что -нибудь Смотрите, тут полный волк полный а. Еще кое-что решила вам рассказать, поделиться с вами Своими немножечко так эмоциями, своим счастьем Я хочу сказать, что все-таки какое счастье иметь возможность приехать на море Пусть даже не на 10 дней Но даже вот если приехать хотя бы на неделю Это все равно такое счастье Насладиться вот этой вот прелестной водичкой теплой вот, Кстати, в сентябре я даже не ожидала, что такое море будет Ну, в конце сентября Вначале, понятное дело, там еще лето только заканчивается вот. А вот в конце сентября я не ожидала, что водичка такая тепленькая будет Я, кстати, экскурсии никакие брать в этом году не буду. Потому что, ну, во-первых, если бы я приехала хотя бы на 10 дней другое дело, вот а так за 8 дней я хочу находиться морем. У меня будет поэтому снова тюление отдых, как у нас Сережа в том году был. Но а в том году у нас было из-за вот этой всей пандемии, мы не боялись ехать куда-то на экскурсии. Ну а сейчас я не поеду, потому что, во-первых, ну, отдых короткий будет. А во вторых то, что все-таки хотелось бы с Серегой съездить куда-нибудь на экскурсию. А то, что -то съезжу одна, а потом с ним уже неинтересно будет. Так что я все экскурсии оставлю на потом. Вот так будет, вот, пока морюшком не сладится, Посмотрю, может быть, все-таки прогуляюсь я в ту сторону до базарчиков. Сегодня я уже до них не пошла, самое главная, я себе крем купила. Теперь можно спокойно плавать, не переживать. Ну, а вечером делать, ничего нечего будет. Хотя, если честно, хотелось бы на анимацию сходить, посмотреть, какая будет анимация, вам показать. Вот. Ну, тем более с ребятами познакомилась, вот с да, семьей. Сегодня договорились с ними встретиться после ужина. Вот. Ну а там дальше посмотрим, может быть, прогуляемся не сегодня, так завтра я думаю в я всю сторону схожу Хочу сидеть на попе ровном и не надо очень хочу в Байкну по-классному кстати, что хотела сказать еще не знаю, может быть мне, конечно, кажется но здесь, по-моему, вот в этом месте Челаклы вот именно на этом вот на этой береговой мне кажется, вода прозрачнее что-ли будет чем вот на Еврансеке, где мы всегда ну, отели бронируем, ближе к пирсу вот. там как-то все равно песочек переломочивается и ну, бывает мутноватая водичка а здесь в принципе прям, несмотря на то, что солнышко уже садится он смотрит залетает, я думаю, что такое шипит, а это ну, квадрокоптер летает вот. Здесь, несмотря на то, что солнышко садится уже, но такая прям хорошо видно, прозрачная, классно. Так что вот так. О, смотрите, полетели. На парашюте. Я ни разу, кстати, на парашюте не летала, и что-то как-то не знаю. Страшновато мне. На парашюте летать... головы голову прикольно <связано> ну, все, сейчас я буду потихонечку уже выходить потому что что я уже как-то накопилась и чувствую, что меня как-то познапливает прям бррр. потому что в воде сидишь, но я не на сижу вот, потому что там моторчик постоянно плавает я туда Это далеко не хожу <связано> вот а как только ну, из воды вылазишь, то это сразу ветер обдувает и прям как-то познабливает. А в воде все вот хорошо, нет. нормально, не Ну я думаю для первого дня мне достаточно. Сейчас сижу стою на пляже, обсохну, в воздухом морским подышу. Вот смотрите, как его опять. Э, а сейчас ныряю. через 5 минут в итоге еще наверное полчаса просидела Но сейчас что слишком длинным видео не делать я свое видео буду заканчивать а уже мы с вами встретимся в следующем видео когда я пойду на ужин и я вам покажу ужин анимация какая будет ну и вообще в общем все что будет сегодня вечером я вам в следующем видео покажу так что кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки и до новых встреч в новом видео. Пока-пока.